ништяк. А куда сегодня зыбись? Ну, хуй знает. Я бы не сказал. Че ты помятый какой то <смех> <смех> Это да. Было дело. Вчера телочек помассировал. <смех> телочек, это тебя сугроб массировал? <смех> Ах, придурки вы тепличные. Некогда мне тут с вами базарить. Нормально, спасибо, пацаны. Да мы, ребята, посерьезнее просто. У нас реставрация. А тебя на озере сношают. Мы вон в тепле. Смотри, вон со мной. В перчатках, в маске. Оборудование какое-то. Че это за оборудование, не понимаю. Мне не видно это эндоскоп сынок. А зачем он тогда назад пошел? Это лишнее. Это лишнее.